I don't know. Белоснежка и Семь Гномов против Работяги, дорогие друзья. Еще раз для всех, кто подключился только сейчас на трансляцию, напоминаю, что команда Хоп Хэй переименовалась в команду Работяги, поскольку у них там произошел небольшой раскол внутри состава в связи с отсутствием капитана. И Работяги просто стали Работягами, да, Равиль переименовался там в кого-то, еще кто-то в кого-то. Ну и, в общем, состав у работяка это тракторист, бухгалтер, бригадирша, газелист и жопастый комбайнер. Что самое главное, что комбайнер жопастый. Ну и, конечно, Белоснежка и 7 гномов. Это Пиу-Пиу, Клёха, Сомчик, диди и роза упала на лапу Азора. К слову сказать, Клёха остался один против троих, и ножи, очевидно, конечно, Клёха не вытаскивает. Сейчас будет, по идее, смена сторон. Да. Она и происходит. Ну и Рыботяги начинают в сильной стороне. Белоснежка и 7 гномов в слабой. Напоминаю, это четвертьфинал нежней... Нежный. нежный э, четвертьфинал нежной сетки. Конечно, нижней сетки, дорогие друзья. И проигравшая команда займет пятое место. А победители сыграют полуфинал нижней сетки с командой Галины Узбеки. А вот, собственно, этот матч будет следующий у нас по ходу. Ну а сейчас смотрим за атакой. Семи тех самых семи, точнее, пяти гномиков. Белоснежка, кстати, в чатике. Газелист! Газелист, четыре минуса с Хаешки и один с Юспа. Че кого? Вот это начало, дорогие друзья. Вот эта Хаешечка прилетела, мать его. Бесподобное начало от работяг, просто изейше. Изейшая пистолетка, которая просто только могла быть. Четыре минуса с ХАЕ, дорогие друзья. Я реально скажу вам так, что вот за все восемь лет почти, что я комментирую КС, я впервые вижу, чтобы минус 4 с ХАЕшки дали. Ну, бывало, бывало минус 3, буквально пару раз, но минус четыре на моих глазах, вот именно на трансляции, впервые. Газелист, кстати, не останавливается, делает еще два минуса, дальше там бригадирша с трактористом подхватывает эстафету, ну и последним остался ДДЗ, которого также убивает газелист, и того у газелиста уже 8 фрагов за два раунда, просто огонь, минус 5 типов без армора, все по 2 хае попали. Ну, в теории, да, можно было на самом деле забрать всю пятерку, если там арморов ни у кого нету, это, понятное дело, достаточно легко оформляется, но на моих глазах такого не было, вот. Собственно, я такие штуки не видел. Чудо ХАЕ, реально крутой турнир, реально каждый день что-то новое, бесподобно, согласен, полностью согласен с вами. Ну, поехали, очередной экономический с подсадкой в окно, насколько быстрая подсадка. A few moments later. Просто ленте. Да, немножечко у ребят не получилось. Не получилось чуть-чуть подсадиться. Жопастый комбайнер с хаешечки. Вот какие-то хаешки заговоренные сегодня у работяг. Минус... Минус DDZ, минус тракторист, блин, только лоб почесал, там надо сразу переключать игроков. Пиу-пиу, 100 хп, один против пятерых, один в поле не воин, как известно. Ну, забрал же опасного а сильно это что-то поменяет. Думаю, на самом-то деле, что не сильно. Бомбы при этом нет, и вот вам, пожалуйста, бухгалтер. Бухгалтер, милый мой, бухгалтер, 3-0. Привет, Саня, Медитатор! Здорово, Медитар... Медитар... Медитатор, господи, здорово. Чё-то сегодня заговариваюсь немножко. Это явно номинант на лучшего фрагера. Это точно, да. Ну, блин. Ну, как минимум, красивейший, наверное, эйс, который вообще здесь был. Эйсов было немного, по сути, за время этого турнира. Но это самый красивый из них, это точно. Массово Белоснежка и 7 Гномов отправляются на второй мидл И а, частично на первом миду также есть игроки, которые чуть-чуть начинают шуметь Проход в ребра, дорогие друзья, Жапастый комбайнер и тракторист Начинают разваливать оппонентов и как-то не хочется, конечно, грубить Но все же без зуба немножко начинается раунд для Белоснежки и Семи Гномов Клеха забирает Жопастова, но бухгалтер минус Сомчик Бригадирша у нас тем временем занимает позицию на точке Б Три или четыре эйса за турнир. О, Если я не ошибаюсь, три было как раз. По-моему, вот это был третий. Но вполне возможно, да, четвертый. Что-то уже могло в памяти замылиться. Все-таки это уже где-то 30 какой-то матч, который я комментирую в рамках этого ивента. Поэтому, ну уж простите, что-то могло вылететь из памяти. Клёха у нас тем временем остается в соло. Один в четыре. У него есть бомба и, знаете... Это воодушевляет. Он может в теории затащить, может ворваться. На точке Б особо большого сопротивления он не встретит как минимум в упоре, да. Но на дальних дистанциях все-таки придется постреляться, как минимум, с газелистом. Да, вот газелист. Ой, патроны у газелиста кончились. Ну, бригадиршу не чекнул, там бригадирша у нас за троечкой сидела. Фирменная позиция медитатора, к слову сказать, да. И принесла она сейчас долгожданный минус. И четвертый раунд для команды. Что-то лайков мало поднажмите, пацаны, пишет Брейв, полностью, кстати, ребят, согласен, давайте будем честны, 61 человек на трансляции в данный момент находится, а лайков 21. Только треть у нас, получается, зрителей сейчас сознательные и очень дружелюбные граждане, которые поддержали трансляцию лайком. А вот остальные две трети почему-то жадничают, ребятушки, ну-ка быстренько, ваш большой пальчик очень и очень поможет каналу. Трактористый же опасный комбайнер, два минуса, но энтрифраг успел сделать перед своей, кстати говоря, не гибелью Клёха. Клёха еще и успел ворваться на зелень, Еще два минуса от Клёхи. И, казалось бы, абсолютно спокойная и лайтовенькая ситуация в целом становится уже менее перспективной для коллектива работягим. Но бригадирша только что забрала Дидизета, если я не ошибаюсь, да, он потерял бомбу и, естественно, теперь у нас, кстати... Пропустил. А, не пропустил, да, еще. Газелист не затаранил. Ну, и и что? И Клёха. 40 секунд до конца раунда. Но тут только эйс, кстати, как вы понимаете, спасет команду Белоснежкой 7 гномов. Либо это минус 5, либо. Либо минус от газелиста, дорогие друзья. Снова, кстати, газелист. Сегодня Газелист на Газели рассекает по инферно. Прям, ну, мам, не горюй. 5-0. Во, ребятки, сразу видно, вот появилось куда больше сознательных людей, уже 36 лайков. Во, респектулечки вам, ребятки, респектульки. Здарова, Санчо чё за работяги? Впервые вижу такую команду. Это ж Хоп Хэй. Ну, там уже вижу, ответила Анастасия, да? <клышленный> Кстати, спасибо вам за пожелания, Анастасия. Вам приятного просмотра и хорошего настроения тоже. Ну, врыв на Б. Резкий, быстрый, как, знаете что, не буду озвучивать, что. А тут вдруг у нас здесь кто-то сейчас кушает. Но бригадирша и бухгалтер вроде попытались немножко атаку задержать. Тем не менее, точку все-таки сдали. Вопрос, сумеют ли ретейкнуть работяги или будет классический 5-1. Ну, пытаться определенно стоит. Жопастый комбайнер на гитрайте забирает пиу-пиу. А бомба где? Стесняюсь поинтересоваться. Минус от бухгалтера. Сомчик! Тоже нет. И Сомчику не удалось. Почему бомбы не было? Почему ее никто не поставил? Вот маленький вопросец у меня сейчас нарисовался, дорогие друзья. Кстати, кстати, кстати, после вчерашнего неугадывания последнего матча я решил больше э, не пытаться предугадывать матч, а то я сказал, что 16-6 выиграют Гальные узбеки. К слову, я ведь действительно оказался прав. Да, Гальные узбеки выиграли, хоть и по типа, техническому поражению, но а в основном времени-то они все же проиграли. Так что да. Тракторист Сыграл сейчас в визуальный контакт с Арозой которая упала. Ой, какая хорошая и интересная хаешка. Слушай, залетела не за спину, а прям в лицо. Жопастый комбайнер! Тракторист! Ну... Я, честно сказать, даже особо не вижу на самом деле, за что сейчас могли бы цепляться э, ребята из команды Белоснежка и 7 гномов. А пытается Сомчик свалить с опасной позиции, ему удается это сделать, но Клёха, выживет ли Клёха там в перестрелке? Окей, забрал же комбайнера, но осталось-то всего 7 хп, а у Сомчика, кстати, немногим больше, это 20 хп. И Сомчик подобрал бомбу, отправляется обратно в ребра. 2 в три Казалось бы, ситуация-то и не страшная, а, но, учитывая лайфбары, ситуация, конечно, ужасна для команды СВАДС. Все-таки 10, 10 и 87. Вау! Минус от тракториста по Сомчику и все, Клёха остался. по, А Клёха и не пытался. Хитрый Клёха ушел на сейв гораздо раньше. А, а шо, что тогда Сомчик делал в меду? Я вот немножко не понял. Так, за что техническое было? А техническое поражение было за то, что капитан команды, насколько я понял, э, взял на замену человека из другой команды, при том, что замена на самом деле команде не требовалась. Там вот. а, по правилам турнира можно взять себе на замену игрока из команды, которая уже вылетела с турнира. Но только при условии отсутствия своих игроков. А получилась такая ситуация, что игрок был в онлайне и, более того, находился на паблике, играл, бегал. да, То есть, и получается, его могли взять играть в турнир, а, но не взял. Азамат, приветствую вас Я ваше сообщение видел Не приветствую Ташкент, потому что уже сегодня его поприветствовал Вы уже не первый гость из Ташкента Но все-таки приветствую вас И понимайте, и в следующий раз за достаточно грубые ваши АУ комменты читаем Вы отлетите отдыхать далеко и надолго Я вообще-то все-таки как бы здесь матчи комментирую, а не чат читаю Ждите, если вы написали, то я обязательно прочту Надеюсь, у нас больше с вами разногласий не будет Диди и Клёха открывают точку А. Тракторист. Минус пиу пью Ситуация 3 в 4 с перевесом за атакой. Но, кстати, здесь очень хитрый жопастый комбайнер находится, кстати... Кстати, в Малых песках, забирает Дидизета. И равная ситуация, казалось бы. Но поставлена бомба. Хаешка прилетела не совсем туда, куда нужно. В сайде обнаружил еще одного игрока. И этот игрок, по-моему, Клёха, Если я не ошибся. Да, 31% здоровья. Ну, ждем стяжки газелиста и бригадирша. Другого здесь, в общем, не дано. Полетели хаешки. Ой, 6 хп. Ничего себе, вот это хаешка. Но, как бы, да. Здесь без мазы, дорогие друзья. И счет на табло становится 7-1. Сменили название из-за отсутствия капитана, он загулял и забил на состав. Они решили сменить название команды, теперь оно «Работяги». Да, абсолютно правильно. Если сегодня узбекская игра, ну, если вы про команду Галины-Узбеки, то да, следующий матч будет команда Галины-Узбеки как раз. Ну, поздравляю Белоснежку и Семь Гномов с первым взятым матчпоинтом. Надо признать, он был взят достаточно достойно в боевых перестрелках, не где-то там по ошибке соперника. Гномы просто расстреляли своих визави, особенно попытки ретейка э, ни к чему хорошему не привели. Собственно, что достаточно очевидно в данном контексте, на самом деле. Пять эмок. Снайперскими винтовками работяги решили не вооружаться. На мой взгляд, опять же, повторюсь, правильное решение. Никогда не ос особо, никогда не понимал э именно наличие снайперской винтовки на Инферно. Она очень достаточно вариативна И порой, на самом деле, чтобы сыграть наверняка, как раз-таки снайперская винтовка и не нужна. Бухгалтер разменивается сейчас с Клёхой. 4 в четыре ситуации, по-прежнему это все-таки точка а. а. На 20. гибнет Ароза, упала на лапу Азора. Попытка запрессинговать своих соперников, ну, выглядит мало устрашающе для самих же соперников, потому что она слишком медленная при всем, опять же, уважении к коллективу Белоснежка и Семь Гномов. Но опять очередной раунд выглядит довольно беззубенько. Нужно играть чуть-чуть э -э, серьезнее и чуть-чуть, как бы, пожестче, что ли, ну, более активные передвижения какие-то нужны все-таки слишком, слишком слоу э, так скажем. Гномики надо чуточку пожестче и чуточку побыстрее. Хаешка не долетает до песков. И, кстати, очень медленный ретейк, надо признать, от игроков от игроков обороны, что, ну, тоже свои определенные сложности накладывает Клёха. Еще и делает минус. Ну, тут, короче, все по чуть-чуточке понаошибались. Поэтому что а, вполне себе закономерно, раунд остается все-таки за теми, кто ошибался меньше. И меньше ошибались Белоснежка и Семь гномов. Так, так, так, так. Саня Кнайф, привет тебе из Ростова-на-Дону. Григорий, приветчи, огромное. Здравствуйте, уважаемый админ, спасибо вам за ваш труд. Можете сказать, из каких стран участвуют команды. Шинджи Кагава, приветствую вас, спасибо вам большое за э, похвалу в мой адрес. Ну, здесь вообще сборные солянки из различных стран, э, но по большему количеству игроков. Э, командам присвоены, так скажем, флаги Российской Федерации. Э, при этом... Надо понимать, да, что здесь есть э, и, и узбеки есть, и русские, и белорусы, и украинцы. Все здесь есть, короче, поэтому тут э, интернациональный турнир. Очень интернациональный. 5-4, бухгалтер погиб. Погиб первый игрок команды Работяги. Кстати, с этим минусом вполне себе могут появиться проблемы с экономикой ввиду того, что будет проигран этот раунд, да. А он, скорее всего, надо признать, уже будет проигран. Газелист и бригадир слишком далеко, а тракторист хоть и близко, но без тиммейтов сыграть так или иначе не сможет. Азамат, я немножечко вот прям не понимаю. Вам уже ответили в чате три раза? А, давайте я вам по-русски опять же скажу, чтобы вы вот лучше меня понимали. Я буду говорить на своем собственном языке. Еще одно такое сообщение, и я вас забаню. Прекратите спамить. Парадоксально, но тот самый тракторист, кстати, успел раздефать бомбу. И счет 8-2. Вот вам и поворотец, дорогие друзья. Вот, даже эстонец есть, видите как. Даже эстонец есть. Ну, я все-таки человек как бы вежливый, воспитанный и культурный, поэтому надеюсь, что он меня услышит и банить не придется. Григорий, это я, если что, обращаюсь э, к вам. Поэтому очень хочется верить в то, что он поймет меня. И мне не придется все-таки выдавать бан, потому что... Ну, я вообще не очень люблю людей банить. Даже когда кто-то хейтерские комментарии пишет, я их никогда не баню. Напротив, я им отвечаю, и они порой даже стыдятся, по всей видимости, своей не совсем правильной позиции. И удаляют свои комментарии. Я потом захожу, а их нет. <свечес> Хейтер тоже человек, с ним тоже нужно уметь общаться. Тректористы и бухгалтер не будут ничего выбивать. Здесь, в общем-то, и выбивать-то абсолютно нечего на самом деле. Ситуация 4 в 2 с полностью потерянной точкой Б. И надо признать, опять же, очень хороший раунд у нас под Б. Сейчас разыграли Белоснежкой 7 гномов, при том, что у них был Форс. То есть там не было девайсов каких-то прям. Ну, были парочка там реально. Серьезных вещей. Вам, ФК Азамат, смотрите, ответили. Вам ответили, что к этому турниру уже присоединиться никак нельзя. Я комментатор. То есть я не организатор турниров. Поэтому на вам на этот вопрос ответить, к сожалению, не могу. То есть как присоединиться к какому-либо турниру. Потому что конкретно к этому турниру можно было присоединиться, если вы являетесь участником проекта «Новые патриоты». И при этом это можно было сделать две недели назад. Вот, собственно, какие сейчас активные турниры где-то проводятся, я, к сожалению, не, не отслеживаю, потому что физически это невозможно. Вот. Собственно, в этом вся загвоздка. Я бы с радостью вам подсказал, не думайте, что я вредничаю. Я бы подсказал, если бы располагал эту информацию. На самом деле, это самый частый вопрос... Как участвовать в каких-либо турнирах? Наверное, надо уже гайд по этому записать, чтобы вопросов больше не было. Бухгалтер! Минус, минус, кстати, на Галиле трофейном. Клёха и DDZ погибли, но точка А вновь захвачена. В целом команда Сват играют грамотно в плане каком? Они постоянно доходят до постановки бомбы, практически всегда. Вопрос, конечно, в удержании этой поставленной бомбы. Ну, он, да, стоит куда более остро, чем кажется. Ну, бухгалтеру с газелистом я бы здесь, наверное, все-таки рекомендовал сейвиться. Нет диффузов. Слишком долго уже тикает бомба, поэтому тут просто только спастись надо. Да и вот, вот, вот в общем-то, и все. <сосит> Мокрый бан. <сит> Мокрый бан. 8-4. Кто-то у нас там Виталий, да, писал. 5 раундов возьмут гномы, за КТ закроют их. Ну... Я не исключаю такой вариант на самом деле, потому что действительно Белоснежка и Семь Гномов будут вторую половину отыгрывать за сильную сторону и перспектив достаточно много для того, чтобы выиграть этот матч и сыграть против галиных Узбеков. Поэтому очень и очень интересная лично для меня будет вторая половина в частности. Первая она такая, знаете, притирочная, посмотрим кто кого, где в какой позиции и так далее. Uh, но вот именно ключевые, все ключевые кульминационные моменты будут проходить на точке Б, uh, если мы говорим об этом раунде, и на второй половине, если говорим об, вообще о встрече вот целиком. Так что, камбэк из рил, дорогие друзья, и здесь вполне себе можно увидеть камбэк. Кстати, тем более, вот как вы видите, работяги придумали очень хитрую стратегию. Они ее до последнего придерживались, уже понимая, что это не точка Б, но все равно они сидели на точке Б. Всей командой тракторист убил Сомчика. Вот этот да, подхватил. Тачного стрима, Саня, салам всем. Вот, ФК Азамат. Во-первых, вот с этого и надо было начинать. Вы кучу сообщений написали, но даже не поздоровались. Например... Вот приветствую и вас тоже. И вам приятного просмотра, если будете оставаться на трансляции. 3 в 2, и уже два в 2 Стоит вот только заговорить, так сразу вообще 2 в ноль. Стоит только заговорить о количестве живых игроков, как ситуация меняется кардинально. Ну, 8-5 на табло. Собственно, у нас Виталий уже близок. Близок к тому, чтобы, ну, как минимум половина его пророчества, да, сбылось. Пять раундов гномы уже действительно взяли Посмотрим, смогут ли во второй половине Заруинить своих соперников Не себе катку, а своих соперников Ну, точка Б прокидывается И прокидывается, надо признать, достаточно серьезно Много гранат очень прилетело Вижу донатик, сейчас озвучу его отдельно а Роза упала на лапу Азора, и Клёха по фрагу. Газелист забирает А Розу, и устанавливается бомба на точке Б, дорогие друзья, которую именно в начале и прокидывали как раз ä, игроки коллектива СВАДСТ. Между прочим, по странным для меня причинам, дорогие друзья, не получается у... Uh, работяк как-то сразу реагировать, да, то есть вроде бы ребята сидят, общаются между собой определенно, они же пользуются там Тимспиком или Дискордом, неважно чем, но общаются. Uh, и, в общем-то очень странно, что получается ситуация, в которой перетяжки довольно-таки не своевременные, то есть огромное множество гранат, как минимум две флешки взорвавшиеся практически одна за другой, уже говорят о том, что прокидывают точку, минимум два человека плюс при этом еще и дым вылетает на кафель. Ну, соответственно, это три, да, потому что один человек может кинуть и дым, и две флешки, но не может сделать это почти одновременно, да, то есть будет какая-то задержка. И поэтому ребята, находящиеся на точке Б, должны были сразу дать информацию, молниеносно, так сказать, но почему-то <как> то ли решили ее не давать, то ли что-то пошло не по плану, и ребята, получившие эту информацию, ей должным образом не воспользовались. Ну, собственно, последний раунд первой половины уже начинается. Быстренько прочитаю донат. Самому лучшему комментатору на Певчанского. Григорий, спасибо вам большое. Жму вашу руку. Певчанский обязательно приобретем. За ваше здоровье. Выпьем. Клёха погибает в перестрелке с трактористом. Сомчик все это дело наблюдает со стороны вместе со своими тиммейтами и расслабились, вероятнее всего. Гномы просто расслабились, потому что начало раунда было просто Ну... Вернее, не начало раунда, а предыдущие раунды были просто бесподобные, да, то есть вот... Атака действительно бескомпромиссная была. Сейчас такое ощущение, что чуть-чуть подсдали. Ну вот Сомчик даже не успел толком заметить тракторист, как с него каска слетела. И пиу, -пиу остался один против практически... Ничего себе ляпнул. Ну, 9-6. У нас там кто-то в чатике, кстати, писал. Виктор Барушко у нас писал, что счет будет 9-6. Действительно, 9-6. Абсолютно правильно. Мне нравится то, что он без мата разговаривает, за это респект. Эрдоуит, на самом деле я использую матерные слова в своем лексиконе. А, в какой-то степени может быть стыдно. Я, конечно, этим не хвастаюсь, но я ругаюсь матом на самом деле. Если вы посмотрите на моем канале прохождение каких-либо игр, например, Doom, вот что-то из последнего, Ведьмак, Киберпанк там, и так далее, вы услышите, что я использую матерный лексикон. Во время стримов, но делаю это только во время прохождения каких-либо игр. Естественно, я считаю непрофессионально комментировать матч и использовать здесь какие-то ругательные слова. Ну, бывает, конечно, такое, иногда вырывается. Но, на мой взгляд, для меня это лично как вот, если бы я услышал, как какой-нибудь профессиональный футбольный комментатор по телеку взял бы и ругнулся. Недозволительно. Вот именно поэтому я считаю, что во время комментирования Counter-Strike я не должен даже пытаться э, ругаться матом. Но позволяю себе, да, иногда посквернословить. Причем очень много и очень сильно. Газелист. Бесподобный хэдшот по DDZ. пиу пил при этом из сайда забирает двух соперников. Минус от отклёхи и вот тот самый, по всей видимости, э, переворот событий... Еще один фраг в догонку от Клёхи, кстати, второй, да, вместе с пиу они настреляли по паре оппонентов, Дидизет ухватил одного. Ну и тот самый камбэк, вот он и начинается. Он и начинается, дорогие мои друзья. Я когда играл с никнеймом Кыргыз, не знал, что там Турик идет, хотя на серве с утра до вечера играл, поэтому, наверное, и попал туда. Ну вот, видите, как Мирбек. Как бывает. Дэдди-предсказатель. Ну, во всяком случае, действительно, по крайней мере, нет повода в этом усомниться. Как вы думаете, Дэдди, э, с каким счетом закончится э, данная встреча? Очень хотелось бы проверить ваши предсказательские способности в дальнейшем. Вот, на перспективу. Опять Глаков. У команды работяги даже не стали покупать Какие-либо деглы Собственно, халдят под точкой Б И, видимо, именно эту точку сейчас и будут разыгрывать Ж жопастый комбайнер Кстати, отрежет или нет? Не отрезал, к сожалению, саппорт игроков обороны Газелист сумел забрать пиу-пиу Разжился девайсиком И пока что все Ну да, поставили бомбу Газелист забрал клеху Минус от Аторозы. И, и, ну, все. Да, погибли все игроки атаки. Но хотя бы поставили бомбу. В теории в следующем раунде уже можно э, делать бай. 16-12 гномы. Победа. М -м -м, хорошо. Принял. Принял. Кстати, здесь еще есть варианты 16-11 и 16-13 от Азамата и Мишки. Очень любопытненько, любопытненько. Ну, то есть все ставят на победу. Гномов, как я понимаю, да? Никто сейчас в чате уже не верит в то, что работяги выиграют. А я ведь хочу напомнить, что в данный момент в голосовании на Ютьюбе команда... Работяги, они же бывшие, Хоп Хей, hey, а -а набрали большую часть голосов, да? То есть 57% за них. О, -о, -о 16-10 победы гномов. Ну, короче, от 16-10 до 16-13. Точно кто-то будет побеждать. 9-6 в слабой стороне, это весьма неплохо, да я скажу, что 9-6 на инферно в атаке, ну, проиграть 9-6 в атаке на инферно, это изумительно, это не просто неплохо, это замечательно. 16-15, ну, круто было бы, если бы было бы 16-15, но 16-15, увы, быть не может, да, как вы знаете, алмаз. Но было бы круто, это было бы очень плотничково. Ну, самый плотничковый вариант это все-таки 16-14, но до этого варианта еще как-то надо добраться. Пять калашей все-таки появились у работяг, минута времени прошла и... Очень, очень, очень, очень медленно работяги пытаются захватывать метр за метром по карте. Посмотрим, как удастся пройти... И удастся ли вообще, в принципе, пройти игрока с ником Пиу-Пиу, который является, по сути, сейчас э, не больше, не меньше а опорником. Растерялся, но одного хотя бы успел забрать. И а роза, а роза в спине погибает. 9-8, дорогие друзья. Немножечко, немножечко, вот самую малость сейчас ребята в чате. Почему бы тебе самому не устроить онлайн-турнир? Добрый человек, потому что я проводил в свое время турниры, у меня был свой проект, который занимался проведением турниров в период с 12 по 14 год. Я проводил турниры по Counter-Strike, но это все отнимает очень много времени. Мне, к сожалению, когда-то нужно же и своими делами, как говорится, заниматься. да. А если я буду проводить турниры, то, увы... У меня будет очень мало времени а, заниматься делами по дому, с семьей и так далее. <Слыш> ну, собственно, на вражеском экономическом раунде... Ой-ой, да ладно! Да ладно! ха <слыш> ха вот это, простите меня сейчас, простите. Ребят, если кушаете, то выключите микрофон, я дам вам... Выключите звук, точнее, я дам вам буквально паузу небольшую, вот секунд... В пять вот они приблизительно прошли Поэтому теперь я вас предупреждал Если что, уж извиняйте Но как же работяги сейчас обкакались на точке Б Сверхжидко, дорогие друзья Сомчик и Роза упала на лапу Азора Просто бесподобно сыграли на своих пистолетах Развалили все и вся Это просто жесть Полнейшая жесть, дорогие друзья. Так на точке Б не наклоняли, наверное, за весь турнир еще никого. Не в обиду, конечно, работягам. Не в обиду. Не хочу никого обидеть. Но согласитесь, дорогие друзья, это провал. 10-9. 10-9. И это очередная попытка захвата точки Б. Но напомню. Напомню. История все-таки это история. Вычеркнуть ее нельзя. В предыдущем раунде ребята забегали с пятью девайсами и проиграли. А теперь же у нас ситуация, когда забежали с одним девайсом. Шансов, по идее, меньше. Но парадоксально, что на экране я вижу абсолютно другой результат. Тракторист 3 кила делает на удержание ретейка от соперников. Еще и жопастый забирает оппонента. Ну, вот как это называется. В 5 калашей точку пропушить не смогли. А с одним калашом смогли. Ну, как-то странно. <смех> на мой взгляд, немножко странно. От души, брат, ты делаешь круто. Все, спасибо, добрый человек. Ты сам играешь на этом паблике? А, я вообще, в принципе, в Counter-Strike не играю. Только делаю это на юбилее канала вместе со своими зрителями и подписчиками. Ну, или по каким-то там поводам. По каким-то праздникам. Что такое девайс? Девайс это автомат. То есть, калаши, эмки, это девайсы. АВП, то есть любой девайс, ну, по сути, кроме пистолета, пистолет, как правило, пистолетами называются, хотя и тот же самый девайс, да. В общем-то, и нож можно назвать девайсом, да. Шахрух, простите, я не увидел ваше сообщение. А, приветствую, привет, да, вы написали привет из Узбекистана, привет вам, Шахрух, большой-большой привет. И Узбекистана уже сегодня в третий раз привет, да. Иногда урон не регистрируется, но это обычное явление на самом деле, да. Где-то у провайдера скачок происходит и, да, пулька какая-то не долетает. Газелист минусомчик. Снова достаточно неплохо работяги начинают раунд. АВП. АВП у Орозы. И упадет ли кому-нибудь АВП... Да ладно. Растерялся. И снова растерялся. Ну вот, собственно, почему я и говорю, что АВП на Инферно брать надо очень... Дал... Нифига себе, простите, дорогие друзья. Ну, пиу-пиу, бесподобные два хедшота с дигла. 19 хп остается, а проиграл, потому что М-ку подобрал. 100% с дигла еще бы один минус точно сделал бы. Вот не надо было М-ку подбирать. Но пока 12-9, и согласен с Азаматом, немножечко, совсем вот самую малость, да, чуть-чуть. Не проканали действительно пока что прогнозы по гномам, но 16-12 гномы-то выиграть еще могут. Вот тот, кто говорил 16-11, что выиграют гномы, уже, да, не угадал. Но вот те, кто говорил 16-12, 16-13, пока выиграть могут. А касаемо того, что играю ли я на этом паблике, вот как я уже и... В общем-то, по-моему, договорил, но повторюсь на всякий случай еще раз. А, не играю, в принципе, в Counter-Strike без повода. А, я уже столько лет провел в Counter-Strike, что, ну, просто уже... Играть в него меня совсем не тянет. Обожаю его комментировать, но не играть. За столько лет у меня уже... Все, <смех> прям просто все. Привет, из Самарканда. И Самарканду тоже большущий-большущий привет всем жителям Самарканда. Бухгалтер! Минусомчик, но тут надо дождаться, пока пройдет дым, и зайти на точку Б в целом. Сложности возникать, на мой взгляд, конечно, не должно. Ну, дым рассеялся. Заход на кафель. Здесь сразу попытка приема. Ну, лучше, как мне кажется, было со стороны гномов не пытаться принимать. А именно спрятаться где-то за ящиками Потому что такой раунд как раз таки и заходил Да, вот раунд, где Мы пытаемся ретейкнуть, не всегда работает Тракторист Минус DDZ и 13-9 Теперь уже и те, кто пророчил 16-12 в пользу Белоснежки и Семигновов А малость не угадали но вообще работяги очень уверенно, надо признать, идут к победе в карте Инферно и к матчу с галиными узбеками. О, шахрух, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам всего самого-самого-самого. Будьте достойным человеком, здоровым и долгих вам лет жизни. И всем вашим родственникам пусть у вас все в жизни получается, а все ваши желания сб сбываются. Сидит этой же опасной размен на втором миду. Ну и вообще это, наверное, должно позволять сейчас со стратегической точки зрения ослабиться немножко точки А и открыть возможность для работяг быстрого выхода через ребра в какую-либо позитурку. Например, в ту же самую зелень. Но чего сейчас работяги тянут? Они позволяют перегруппироваться в команде Белоснежка и Семь Гномов. По всей видимости, да. Ну вот газелист подрезала а роза упала на лапу Азора. И начинается перетяжка на спот Б. Ну теперь уже, конечно, очевидно, что точку Б занимать вроде бы идея и неплохая. А, но тут Сомчик. А Сомчик сейчас может просто такой капусты здесь нарубить на самом деле прям... Ну, можно было сыграть, конечно, объективно лучше. Но, в целом, хотя бы одного забрал не без минуса, что самое главное. Потому что, если погиб бы, не сделав ни одного килла, это было бы еще хуже. Жапастый комбайнер вместе с газелистом остаются вдвоем. Сбор. Сбор, дорогие друзья. В линеечку выстроились игроки команды Белоснежка и Семь Гномов для получения по макушке. И каждый из них... Получил по этой самой макушке В общем, за что боролись На то и напоролись 14-9 Дорогие друзья И 16-14 у нас, кстати, пророчил, по-моему, кто-то счет в чатике Да, Хабиб Нурмагомедов у нас писал 16-14 Вот только единственный он может угадать Все остальные проиграли Все ваши 16-12, 16-13 и 14-14 Закончились. Хотя, ну, 16-14 еще пока не закончились. Ну, работягам надо прям вот жестко-жестко забирать 15-й раунд. Это обезопасит их от поражения. И на самом деле, мне кажется, сложности с этим возникать не должно, постольку-поскольку у семи гномов сейчас банально отсутствуют девайсы, кроме одного пиу, -пиу у которого есть фамас. Но работяги-то этого не знают и поэтому не действуют активно. Напротив, стоят в закрытую, пытаются найти какие-то минусы Хотя, на мой взгляд, вот сейчас как раз и было бы разумно просто пропушить точку Б Такой раунд уже был, да Но, кстати, точку Б, как вы можете заметить, держат два игрока обороны Это Клёха непосредственно в сайде и Сомчик под точкой Б Но там все же таки пистолеты Если с раскидочкой нормально пройти, то могло бы что-нибудь и получиться Но сейчас закрытый стиль обороны уже очень сильно и... Точно Говорит о том, что Атаке не удастся поймать оппонентов на ошибки И придется открывать точку сами. Тракториста оставили под точкой А Чтобы он здесь поразвлекал Своих, так сказать, визави Минус DDZ И это отвлекающий маневр Основной выход сейчас пойдет на точку Б Дорогие мои друзья Клёх погибает и... и... И время закончилось? И время закончилось. Боже мой, какая ж рука-лицо. Как можно прошляпить по времени такое? Вы чё, угораете, что ли? Вы чё, угораете, что ли? Как? Изейший раунд! У соперника экономический. Проиграть по времени. Алёши! Алёши, трактористы, бухгалтеры, вы чё, у вас там чё, часы что ли изъяли? Вы не видели, что... Ладно. Вот, ребят, дают. Ну, не, я как бы... Не думайте, что я там топлю за работяг, Я просто не понимаю, как они умудрились такое проиграть. Ну, у каждого же ведь висит таймер на... Господи, каждый же видит, что там время заканчивается. Но Белоснежка и Семь Гномов, я думаю, таком повороту судьбы и событий... Ну, просто счастливы. Бабах! Бабах трактористу по голове. Он даже не понял толком, откуда в него там начали стрелять. Но в это же время погиб Сомчик от рук газелиста. Бухгалтер находится сейчас на, кап... на кафеле и это точка Б, дорогие друзья. Это точка Б. Бухгалтер минус пиу-пиу. Ну, на этот раз за 30 секунд до конца раунда-то уж вроде успели. Я теперь боюсь за работяк. Им надо таймер ставить. Ну, то есть будильник, а то забудут еще, не дай бог. В следующий раз, что им бомбу вообще-то ставить надо. А Роза упала на лапу Азора, и DDZ э, уходит на сейф. Команда SWATST понимает, что ловить 2 в 5 на точке Б абсолютно нечего. И поэтому это отдача 15-го. Теперь официально уже могу заявить, дорогие друзья, что все в чатике, кто говорил, что э, команда Белоснежка и 7 гномов выиграют, проиграли. Не выиграют. Ну, может быть, и выиграют, но только на овертаймах. Акмал, приветствую вас. Алеша-тракторист звучит символично. <laughs> ну, я ж не виноват, что они как Алеша сыграли этот раунд. Ну, в хорошем смысле, конечно, опять же, я не хочу никого обижать. Так что, работяги, если вдруг кто-то обиделся на то, что я назвал его Алешей, извините заранее. А но вы сыграли как Алеши просто. Еще когда будет игра, братан, еще две игры. В 20.00 по московскому времени и в 21.00 по московскому времени. Жопастый комбайнер. Минус Клёха, И тут, к сожалению, девайсов-то, опять же, не завезли, но. Работяги же молодцы. Они могут просидеть весь раунд, и экономически у Белоснежки окажется победным плотная каточка, дорогие друзья, получилась. Но я все-таки думаю, что раунд, наверное, мы с вами смотрим последний. Ну, может, конечно, DDZ сейчас втащить на точке, дождаться стяжки от пиу-пиу. Нет, все. Теперь стяжки уже просто банально не будет, потому что DDZ остался последним. А бомба победоносно направляется на точку Б, дорогие друзья. DDZ, ну, давайте смотреть. Тут 4 минуса... Спасут, конечно, да, и будет 15-11, но как часто вы видите ретейк точки Б 1 в 4? Вот, обращаясь к этому вопросу, неплохо, <laughs> неплохо, минус бухгалтер, диффузов только нет, очень большая проблема, к сожалению, что нет диффуз китов, потому что даже если бы он сейчас всех поубивал, время бы просто закончилось. Что ж, дорогие мои друзья, счет на табло 16-10, команда Белоснежка и 7 гномов, увы и ах, проигрывают, проигрывают и занимают пятое место на этом турнире, а команда Работяги проходит дальше, где их ждут их соперники из команды Галины Узбеки.